Всем привет! Скоро стартует новое соревнование по искусственному интеллекту Mini AI Cup 2. Вот, мне пришло уведомление и спешу поделиться с вами. Вот, скоро старт. И до начала 7 дней 6 часов. Вот, вот, вот, вот. И они уже... уже... Был, я так понимаю, первый какой-то конкурс, вот, и первый конкурс, там вот открыта песочница, написано песочница открыта навеки, вот, и здесь что-то тут надо лифтами управлять, не знаю, особо не вчитывался, но эта песочница сейчас работает, можно, можно, можно, как бы перейти, я так понимаю, поучаствовать, но это уже пройденный конкурс вот тут и репозиторий есть и все есть так вот по поводу нового соревнования которое стартует 28 марта что о нем известно ну мало вот здесь есть если вы перейдете на сайт и вот здесь есть ссылка на хабр и на хабре более-менее описано описан будет этот мир игровой вот, но вкратце, вкратце, как бы вот такой вот есть игровой мир, есть, э, есть, есть, есть вот такие вот шары, круги, вот, и нужно ими управлять. То есть, я так понимаю, там есть и инерция, и всякие там, э, вот, инерция, мера роста массы, максимальной скорости и т.д. и т.п. Так вот, и есть вот такие точечки еда. То есть, они написали, что они это взяли а, agar.io. Вот, и решили сделать аналогично, но а, со своими доработками, вот, чтобы было интереснее ну, и сложнее. Так вот, вот это у нас есть игровое поле, есть такие круги. И нужно есть, хотя черные, я так понимаю, это дыры, черные дыры. Так вот, нужно есть вот эти кружочки, как бы. Когда мы их едим, наша масса возрастает, мы становимся больше, больше, больше. Вот, ну и задача, как бы, набрать больше очков. Вот, потому что мы можем съедать других игроков, если наша, если нас, наша масса больше. Вот так мы можем съедать черные дыры, если наша масса больше, но тогда нас разбрасывает на много кусков, и все эти куски потом можно соединить. Ну, короче, где-то вот, вот так вот. То есть на хабре здесь описано а, вот этот а, как бы игровой мир. Дальше языки программирования, то есть это Go, Java, C-Sharp, Node.js, 11, Python, ну и написано, что еще возможно добавятся новые языки, вот, полные правила чемпионата откроются в этом репозитории, сейчас попробуем открыть, есть этот репозиторий, нету, походу еще нет, вот, дальше, был разработан правильный локал runner о молодцы написали на си и симуляция тоже на си То есть, соответственно это вся ерунда уже работает быстрее вот потому что да, те предыдущий там local runner он не очень хорошо это все отрабатывал ну подтормаживал иногда ну это такое вот ну ну в целом все я думаю как он стартанет то я сделаю небольшой обзор, опять-таки, как начать, как этот запустить Local Runner, как еще что-то, еще что-то, еще что-то. вот Поэтому пока переходите сами, то есть регистрируйтесь, переходите aicaps.ru, регистрируйтесь, нажимайте участвовать, потом регистрация. Вот, ну и, собственно говоря, читайте на хабре правила и ждите, ждите старта. Ну, я думаю, перед стартом уже будет какая-то информация, потом... Так, это по, по, по, по, по, по. Это по лифтам, а вот здесь пока все э, пусто. Вот, поэтому, поэтому ждем старта, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое видео-обзор э, по этому э, соревнованию, когда... Это соревнование стартанет. Ну и делитесь этим видео. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока.